Всем доброго времени суток! Я несколько раз уже писала о том, что в течение многих лет делаю заказы на оптовом сайте SimaLand, который находится в Екатеринбурге. И сегодня мне пришла очередная посылка. Пришла она совершенно бесплатно, с доставкой для самой квартиры. Минимальная э, сумма заказа при этом э, в данный момент пока остается всего 2000 рублей. Так что это очень для меня удобно и привлекательно. Давайте посмотрим, что же я заказала для своего творчества, для рукоделия. Итак, вот первое, первый пакетик. Все упаковано очень хорошо. Открываю первый пакет. Посмотрим, что там меня ждет. Я заказала проволоку для шитья игрушек. Три штучки. И заказала тонкую проволочку. Такого серебристого цвета. Она совсем тоненькая для создания глаз для реалистичных животных. Вот эта проволока толщиной 1 мм. А вот эта вот проволочка толщиной 0,3 миллиметра Это толстая, это, соответственно, очень тоненькая. Теперь открываю коробочку. Там всего гораздо больше. Коробка большая, тяжелая. Так я выкладываю то, что мне пришло. Заказывала я нитки мулине различных оттенков. Вот у меня закончились зеленые. Целых четыре пачки я заказывала. Так, сейчас еще там должна быть одна заказывала сиреневых две упаковочки синих и коричневых их я использую для вышивки на валенных сумках и других каких-нибудь изделиях так кабашоны пришли большие и маленькие для создания глазок для игрушек вот это вот маленькие кабашончики. А вот это вот большие. Вот их сколько. Очень много я заказала. Целых 24 упаковочки. В каждой упаковке по 5 кабашонов. Вот так они выглядят. Это не полусфера. Они более плоские, но тем не менее стеклянные и очень удобные. Всегда они чистые, аккуратные. Никогда не видела, чтобы были какие-то сколы. Еще пришла проволока, уже более толстая. Тоже мне пригодится. Заказала для себя три разных по толщине. Синтетических кистей овальных. ну Потому что я иногда рисую по мастер-классам. И вот такие кисти мне нужны для прорисовки цветов. Лепестков у цветов в основном. Вот такие две большие бобины с нитками. Номер 100. Это ПНК миникирова. Из Санкт-Петербурга. Они очень прочные. Я их использую для сшивания деталей у мягких игрушек. Обычно я заказываю такие в маленьких катушечках, но в данный момент в маленьких не было. Есть вот такие большие. Вот такая большая катушка. На Симоленде стоит всего 120, по-моему, 126, наверное, рублей. Заказала две таких катушки. Полимерные глины разных оттеночков заказала для того, чтобы делать носики, лапки у реалистичных животных, у мягких игрушек. Здесь есть и какао, вот цвет какао. Вот это вот цвет шоколад. Розовый цвет. Несколько видов розового цвета я заказала поярче, побледней. Так. Также для прорисовки помеху я заказала текстильные маркеры коричневого коричневого цвета. Сейчас открою, посмотрю. Они идут в упаковочке по 10 штук. Видите, они какие. Вот такие вот маркеры они хорошо рисуют на ткани видите текстильные маркеры текстильный маркер и также хорошо рисуют на искусственном мехе и на шерсти так как идут они расход у них достаточно большой я сразу заказываю целыми упаковочками вот я заказала две упаковки Заказала очень мягкие карандаши Кахинор. А, мягкость у них здесь, так по-моему. А вот 5Б. 5Б это очень мягкие, очень хорошие карандаши. Приятно ими рисовать. И на ткани, и на бумаге. Ну и помимо рукоделия, заказала для себя, для дома. Всегда так делаю. Целую упаковочку из 12 хороших шариковых ручек. Ну и самое объемное, что вошло в мою посылку, это очень-очень много. Я заказала белой шерсти. Белой овечьей шерсти фирмы Comtex. Здесь более 40 упаковочек по 50 грамм. Каждая упаковка на сайте Симолен стоит в данном случае 72 рубля. Если посмотреть в розничную, розничную цену, то, конечно, это самая приятная цена 72 рубля. Чтобы не быть голословной, я сейчас покажу, сколько этой шерсти находится в коробке, которую мне привезли. Вот видите, здесь очень-очень много Всю эту шерсть я использую и для сухого валяния, и для мокрого валяния, и для создания игрушек. Вот такая у меня сегодня радость. Хомячья радость, как говорится, рукодельницы. Можно себе представить, сколько я натворю из такого количества материалов. И вот я еще что хочу сказать насчет этого сайта. На этом сайте огромное количество товаров, не только по рукоделию. Там есть все, что душе угодно. И посуда, и мебель, и все для строительства, для спорта, для отдыха, для сада и для огорода. И это не реклама прямая ни в коем случае. Я просто пользуюсь этим сайтом уже, наверное, лет восемь, И меня все устраивает. А теперь еще доставка до самого дома бесплатная. Вообще красота. Всем спасибо за внимание. И я желаю всем рукодельницам приобретать и находить товары для своего рукоделия, для своего хобби по очень приятным, а желательно низким ценам.